Севастополь Сутка, да, да. город Севастополь, Крыма всех пластов боль. Бухта Ахтияра, пляжи для загара, лавочки на склонах, пушки, бастионы и ничто играя мысли не мешает видеть ясным взором зритумом который сеточки кудрявой свет над Балаклавой, В надписи веселой на платане голом Смысл изначальный Радостей сакральных. В балке за деревней Тени предков древних, Блеск былой эпохи На последнем вздохе. Гибель Херсонеса, Дух в тисках прогресса, Драму о бесправном В храме православном И на волнах в пляске Из волшебной сказки. Парусник старинный В бухте карантинной. прибивает, так сейчас долбанет борту они что делают ты катер поднул с пассажирами можно пополучить или к борту я на сюда, ты сюда. сюда. как они равновесие Урага